Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнда Games. а Мы опять идем с вами в глючный аттракцион The Glitch attraction. Или attraction. Короче, хуй знает, как правильно читать. Новая порция ужаса и обосрушек, и мы готовы к ним. Сейчас я, как обычно, буду полчаса разбираться, что надо сделать. Потом, через полчаса я разберусь, и за пять минут мы это пройдем. Endlich. Ебать Ты кто такая? Ты кто такая? Маленькая девочка страшная Блять, вы прикалываетесь? Нет, не, Нет, нет. Блять, нет Нет, я не хочу Блять, что за матрица? Ладно, давайте посчитаем, что надо делать. Uh, press the button. Near to hallways. To... Drone... А, короче, чтобы запустить Tesla... Ну, катушки Tesla. Они будут работать 5 секунд, перезаряжаться 10. Uh, контрольная панель party room. Mm. Короче, смотреть, что находится в пати рум Комната, которая будет О, Фредди, конфетный Фредди, бун-бун А мне надо собрать Подругу по частям Окей okay. Ч делать надо? Ёбаный в рот! Ты кто нахуй такая, блядь? Блядь! Блядь, когда ты успела выйти? Вот это ты криповая мразь It will be hidden, find and press it Ага А где прятаться можно? Блять, нигде нельзя прятаться. Okay. А чё она так вот резво вышла? Мне же даже нельзя посмотреть, где она находится. Так, подожди, надо понять сначала, как это кусок говна работает. что все что я понимаю это нихуя но пока нигде никто ниоткуда не идет Там что то есть куда ее поставить Я что-то достал из нее. А, типа фонарика у меня нет, он сломан. Куда вставить карточку? А, типа он мне подсказывает, что все хорошо. Да? Иди, типа, к своему этому, все хорошо Кому карточку в зубы дать? Сейчас мне максимально ничего не понятно Я так понимаю, карточку надо же ей отдать А нет, пока все на месте. И лиса оттуда приходит. Балерина оттуда приходит. Ага. Что-то происходит. Так, лиса каратит. Блять, он просто вышел нахуй. Он просто вышел нахуй. Я походу понял или не понял. Леса коротнула, ну просто нахуй вышел. Так. Достижение получено. Мне нравится. Хорошее начало. Ну, как я и говорил, полчаса мы тратим на то, чтобы понять, что нужно делать. А можно просто сразу сделать? Блять, придавило. Короче. Где-то тут есть карточка. Input. Null. A CPU input. Аниматроник NAL. Коннект CPU. The main монитор, чтобы получить значение аниматроника. Блядь, она оттуда выехала, нахуй, просто. <соскоп> Блядь, не успел нахуй. А, -а, -а, а не успел нажать и спрятаться. балерина ебучая. Да чего, да, блять? Remember, you can leave the monitor by processing spacebar. В смысле, так я с монитором вообще, в принципе, не могу работать никаким. Пошли. CPU. Я нахожу карточку, но куда ее запихнуть, я не знаю. Нам нахуй блять ебала отсюда успокаивай нахуй свои нервы уебок так Бон-бон. Bon -bon. Куда поставить? Блять! <вы> <вы> Но успел выйти лис все я понял как с ними сражаться лиса надо прям там на месте хуячить покси прям на месте балерину надо, узнать как зовут балерину и тогда будет попроще я думаю блин вот это задание, конечно вот это уровень high level high level чпок мне нужно собрать девочку карточка есть а ебать фредди ты что охуел нет отпусти А! А вот, ну что, получается, если он уже вышел, никак не убежать, да? <звы> типа сюда. А, хуй. Пока что я даже не понимаю, блядь, что просто делать Карточка есть Куда с этой карточкой? Смотри мне нахуй, не двигайся Слышу, блять Слышу, пизду, блять Балериновый, иди сюда, нахуй Для профилактики сейчас в ебу Раз Куда собрался? Куда собрался, нахуй? Так, хорошо. Аниматроник нау. Не пизди. Дай током въебать по лису. манился Хорошо, о едет, блядь, проститутка. <звы> я нихуя не понимаю, что делать. Но я понял, как с ними типа сражаться. Что это за пылесос? Еще охуел, сука. Какого хуя ты сломал игрушку, блядь? Блять, еще одна проститутка едет. Не используйте ее слишком много раз. Блять. Блять. Я так понимаю. No. No вот эту карточку нужно куда-то поставить. Но куда? В нее, что ли, блять? Nope. No Куда поставить карточку? -то здесь тоже надо запихнуть ее. Так, Фредди на месте. Лиз тоже на месте. <звук> Что с карточками делать? Бля, под юбку Бабе заглянул. Сука Алис, ебучий ты какого хуя вылез, пиздец? Типа, я должен собрать аниматроника, правильно? Вот. Зорда Парт, слегка Партфром... А, выбрать часть на мониторе. Так, на каком мониторе, блять, мне выбрать часть? Connect, CPU, монитор, так аниматроник. Нихуя непонятно пока. Там стоит на месте стоит лист тоже стоит это что он гло курит блять или я не понимаю тут ничего нет такого с чем можно взаимодействовать карточка делать а вон она. так ну а эти пока стоят и фредди пока на месте куда ее надо поставить Куда-то ж надо поставить ее. Блять, не успел! Сука, лисеныш, ебаный проклятый уебок. А -а -а -а -а -а -а. <out> Ладно, я ставлю на паузу и буду проходить. Это пиздец, это очень сложно. Потому что, ну, типа, я пока не понимаю, что делать. Ну окей, мы взяли карточку. Я могу просто от них. Ну, просто смотреть, что с ними происходит. Типа, или мне нужно определенное время это делать? Ну, сейчас будем пробовать, поймем Так, погнали Я нашел, куда ставить чип Я поставил Какая-то загрузка пошла, пока загружается Проверяем Фредди И проверяем Лиса Бляцкого Все Нам нужно левая рука Давай сначала Так, он на месте этот тоже на месте. Так, да. нам приехала левая рука. А, или, а вот это левая рука. Супер. На месте. Просто на всякий случай. Райт-арм. Right Балерины пока нету. С этим тоже все хорошо. Правая рука на месте, блять, устал, устал, лист на месте. Левая нога, опа, еще что-то будет. Пройди на месте. Лис тоже в порядке пока. Так, давай правую ногу. Пройди на месте. Лис тоже на месте. Берем правую ногу. Ставь правую ногу. Так, мы ее собрали. На месте. И лис тоже на месте. Правая нога. Успеет? Стопом ее разъебать Успеет Пройди на месте да хорошо Так, стоп Что-то не так с правой ногой А, он там стоит Что за хуйня? Так, он тоже на месте Это же левая нога, правильно? Вроде левая На месте. Или я зря просто все сразу закинул. Лиз на месте. Прэди на месте. Давай по очереди, значит. Прэди на месте. Лиз тоже нормально пока. Так, не, ну я не мог поставить не туда. Там написано сначала синхронизировать голову, походу. Видите, голова красным горит. А как? А как синхронизировать голову? Юс. Блять, стоп, отойди быстрее. Фредди на месте. А вот лист, наверное, уже там... Не, нормально, кстати. Фредди стоит. Так, я вернул. Ааа... Иди на месте блять а как что делать ладно будем э -э, в общем я понял что надо делать мы загрузили мы загрузили мы загрузили первая у нас голова она у нас сразу одета и главное не забывать чекать вот этих двух дядек и балеринку первая голова можно было просто нажать фьюз и нажать синхронизацию и быстро класть буковки 65 бежит уже бежит пизда пизда пизда бежит на нахуй блять и сейчас я не успею Опять? Где Фредди? Фредди на месте Погнали 49 49, 1, 12 49, 1, 2 Блядь, как я нажал мог назвать 48? 6-3, 6-3, 6-3, 6-3. А, блядь! Ой, когда он успел подкраситься? Короче, сейчас будем пробовать вот так вот. Будем пробовать. Еще разочек. Еще разочек нет, буду на паузе это проходить, потому что это, я думаю, займет у меня много времени. Я уже 40 минут сижу, а записал минут 10 максимум. Записал минут 10 максимум. Где этот экран? А -а -а. Это очень тяжело, как показывает практика. Вот видите, маленький слотик. Как можно было его не заметить сразу? О, -о, -о, -о уже бежит шкура. Так, с Лисом пока все окей. Брэди пока стоит. Погнали. Use. Synchronization. 2. 2. 1. 2. 1. Следующее. 7. 7. 5. 1. 7. 7. 5. 1. 1. 4. 4. 7. 2. 8. 1, 4, 4, 7, 2, 8. Нет, Фредди, назад вернись. Так, с этим пока все окей. Назад вернулся? Отлично. Давайте начнем с левой руки. Тихо, тихо, тихо. С Лисом все ок. Фредди на месте. Фредди на месте С Лисом все ок Блять, рука хуевая Лис на месте С Фредди все ок Давай правую Фредди на месте Давай, бери быстрее правую руку Лис Лис на месте в смысле, ты, блядь, прикалываешься? Пройди на месте, вон вижу, глаза горят. Но балерины так-то давно нету. Давай еще раз левую. Так, надо отдохнуть. Пройди на месте стоит. Хорошо. Пройди на месте. Слышу, а -а -а -а. слышу, слышу, слышу, слышу, слышу. Давай, катись сюда. Теперь катись нахуй отсюда. Пройди на месте. Лис на месте, погнали. Отлично. Юс. На месте. Лиц на месте. Ага. Ага, блять. Не, хуйня какая-то получается. Он на месте И Лиз тоже на месте Так, давай-ка смотреть, как мы здесь можем Вот так, потом сюда Потом сюда Нет Подожди, хуйня какая-то Давай вниз Потом сюда, потом сюда Потом сюда Потом сюда, потом сюда. Отлично. Пройди на месте. Лиз тоже на месте. Отлично. Юс. Следующая рука. Правая. Пройди на месте. Лиз тоже на месте. на месте юз ага давайте сделаем лучше вот так сюда сюда этот выход сюда этот выход сюда это может выйти сюда сюда сюда так так так так а... тихо слышу блять лист Пройди на месте. Ага, успел. Блядь, как ты достала меня. Лис на месте. Пройди на месте. Так, нет, туда хуйня получается. на месте а, -а, а нет успею достал он так давай вот так так давай сюда нет не туда сюда Сюда, сюда, сюда, сюда, вот так. На месте. И Лис тоже на месте. Отлично, остались две ноги. Фредди тоже на месте. Так, это вроде была левая нога. Есть. Проверяем Лиса. Проверяем Фредди. Погнали. Чего, блять? Нельзя сюда долго смотреть, да? Ага, еще и подружание едет. Давай, давай, быстрее, быстрее, мне надо Лиса посмотреть. Лис нормально Фредди на месте Так, красный, зеленый Когда вот эти звуки странные происходят Значит, лиса караебит Я понял Где Фредди? Стоит Желтый. Опять? Вроде на месте. А -а -а. Желтый. Стойте. А, блядь, наоборот. Желтый. Желтый. Зеленый. Голубой. Синий. Блядь. Где Фредди? Стоит. Опять его ебет. блять, я могу не успеть. стоит вот такое салатовый желтый голубенький желтый стоит Сука, ты ебучая! Ух, блядь. Блядь, если мне сейчас заново придется собирать эти ноги, я поставлю на паузу. Потому что это, блядь, это столько времени занимает, чтобы вы понимали. Ага, а у меня есть одна рука. Уже неплохо. Хорошо, у меня есть одна рука. Давайте правую руку Ну, уже ладно Уже ладно Если бы пришлось делать все с самого начала Пошли бы вы в пизду Просто Беспроворотно Ты что там, уже выебуешься? У И... меня показалось или дверь открылась? Пройди на месте Этот тоже на месте Погнали, фьюз. Так, давай сюда, давай сюда. Вниз сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда. Вот так, вот так. Блядь, лис! Жопраздирайся, пиздюк. Пиздюк на лисе. На лисе просто пиздюк. Пиздюк Сука, еще так тихонько выходит Блять, ну хер с тобой Давай я правую руку Блять, я нельзя нажимать Нельзя нажимать просто так Блять, я опять нажал случайно. Если вот так вот его дрочить... Блять, сломанная рука. Выступаешь, выступай. Давай мне правую руку. Надо иногда отвлекаться от этого Пройди на месте С лисом тоже все хорошо Так Я думаю, думаю, думаю. Тогда в эту сторону. тоже на месте так берем ноги давай правую ногу блять вот это просто умопомрачительное дерьмо Оставь ее блять ну конечно же конечно же конечно же она будет бракованная конечно она будет бракованная мы же не можем с первого раза получить нормальную. О, блядь, шкура едет. Иди сюда, балерина. Хуяк. Лис на месте, Фредди на месте. Дайте мне правую ногу нормальную. Стоит. Да ты, блядь, издеваешься? Нормально тебе разряд Тесла? Фредди мне покажите, на месте Так Синий Салатовый Куда он ушел? Нет, на месте. Бля, ты прикалываешься. Теперь ты меня будешь заебывать. Ну ладно, лучше она, чем они. Стоит. Так, смотрим дальше. Синий, желтый. Красный. Синий. Стоит. Вторая полоса желтый, желтый, голубенький, голубенький, розовый, голубенький, красный. А? из чего думала пизда малая отлично теперь нужна левая нога я надеюсь это было сохранение, нет? пройди на месте я слышал как что-то открылось Я надеюсь, она мне будет сломанная Ёбаный в рот, блядь Семья без урода По имени Данила Да, ее ее быстрее назад Возвращаем Ты нахуй Она вообще агрессивная сейчас А эти такие покладистые Тихонько сидят, изюки. Мое уважение вам. Вот вы тихонько и сидите. Так, главное не тратить силы, а то я потом не успею. Если вдруг это подружание вылезет. Погнали. Ага. Желтый. Желтый. Желтый-желтый. О, видишь? Как я вовремя. Стоит. Блять! Ты, блядь, прикалываешься или что? Где Фредди? Стоит. Желтый, этот голубенький, вот этот голубенький, а этот синенький. Все остальные должны быть зелеными. Правильно? Ага, ушел. Так, вот эти все зеленые. Бля, заебало. Блять, могу не успеть. Ну, вроде должен. Так, зеленый, зеленый. Зеленый. Зеленый. Ага. А, зеленый. Sculpt mode has been initiated. All the animatronics have been deactivated for easier transport. Please, leave the room going through the right hall to start the animatronics' transportation. What the hell do А, они отключились все. А, надо, наверное, запустить ее или что. Чего сделать надо, я не понимаю. А не тронь, Аниматроник Транспортейшн? Чего, блядь? Мне может надо уйти? Не, нихуя. Тут вентилечек. Ага, подожди. Так, дайте-ка подумать. Давайте на паузе буду думать, потому что долго времени. Короче, нужно было просто подбежать к этой двери, и она открылась. И мы прошли, получается. Я, получается, прошел ночь. Но это не точно. Блять. Прикалываетесь или что? Блять, вы что такие криповые? Ха-ха-ха. Ничего, блять. Сути! Порубили провода. видимо, мне чего-то нельзя было делать. Unfixable. Achievement Complete. Ну, спасибо. Спасибо, что сказать. Спасибо за ачивку. Скипать мы не будем. Ролик посмотрим обязательно. Опа. Опа. А это мы где? А, ну это мы просто из лифта выпали. Но, ну, блять, эти маленькие куколки, у меня аж руки задрожали. Можно больше так не надо, пожалуйста? Но это наш следующий уровень. Наш следующий уровень нашего глючного аттракциона. Давай, родной, приходи в себя. Обнимашки! Нет? Пациент Ванесса Эдисон Мертинс Альфред Келвин Джонс а... Сложности с речью Грустная Что? Красные чернила Печать красными чернилами что-то Пока она говорит Она очень Нервная что ли Короче я не знаю что это Оно нам надо Обнимашки Какой то медицинский центр Какой блять Медицинский центр Мне только медицинского центра здесь не хватало Блять я не готов гулять вот По этим красным комнатам причем мы ходим совершенно спокойно, и мы не можем бегать. А, только для роботов. А я оттуда пришел? Или оттуда? Нет, наверное, оттуда. Пиздец, я заблудился. О, дружочек Дружочки, вы мне нужны Только для роботов А как? Я, наверное, не запустил что-то Скорее всего, я что-то не запустил Опа. Нашел. Сохранение прошло. Пиздец, сказал отец. И дети побросали свои ложки. Это все, это ребята, которые вот стояли с прошлой с прошлой части, кто-то их разобрал. Бля, я ее собирал чтобы по ее разобрали или что? Мне кажется, я не должен был видеть эти секреты. Это кто? будут а все это следующая комната если вам понравилось видео понравилось как горит моя жопа понравилось решать эти загадки и задачки